У женщин все просто, есть черная с белым, душа за броней, И привычная роль, мечта хоть однажды побыть королевой, которую любит желанный король. Пускай без земель и казны королевства, Пускай без короны родная ее доль, Сокровищ не надо цветущему сердцу, Когда бережет его чуткий король, Достоинство, честь выше денег и славы. Они коронуют мужчин навсегда. У женщины каждой есть главное право дождаться в судьбе своего короля. Тут мало быть добрым, красивым и смелым, гореть неподдельным любовным огнем, чтоб женщину сделать своей королевой. Ты сам для нее должен стать королем.